всем привет с вами опять я Сергей Бердачук мы продолжаем курс по интернет продажам тема сегодня продающий текст отметьте пожалуйста слышно меня или нет будем начинать плюсик поставьте пожалуйста в чате если меня слышно отлично итак сегодня мы рассмотрим очень важную тему важна она прежде всего тем, что эта основа, фактически, все, что мы до этого момента делали, без хорошего продающего текста не стоит и выйденного выеден, яйца. Потому что именно от качества написания продающего текста будет зависеть, будет ваш сайт продающим, будет у вас продажи или нет. И фактически все, что мы до этого делали, это изучение вашей целевой аудитории и выявление конкретно. Вот на текущий момент мы уже выбрали продукт, который будем продавать, описали целевую аудиторию, написали список характеристик и выгод и написали уникальное торговое предложение. И сегодня будем рассматривать структуру продающего текста, три основных части составляющих продающий текст, чтобы он продавал. Объясню, как лучше писать продающий текст, в какой последовательности, способы генерации контента для продающего текста, для продающей страницы, как делать ревью текста, как выйти из копирайтерского ступора. Покажу пример продающей страницы, одну из моих продающих страниц который достаточно неплохую конвертацию дает. И расскажу, какую литературу полезно прочитать. В общем-то, в плане литературы все книги, которые я вам дам, их очень желательно себе приобрести, потому что они реально помогают понять многие вещи. За один каст я просто физически не смогу вам выдать все детали, но постараюсь объяснить самую суть. Итак, структура продающего текста фактически вам надо сделать три продажи. Первое это продать сам товар или услугу потом продать цену и в конце концов продать причину действовать прямо сейчас. в общем-то составляющие нашего уникального торгового предложения оно все пересекается. Что касается продажи самого товара или услуги? на продающей странице самый главный элемент самая важная часть письма которая влияет на 50 70 процентов на результат это заголовок в общем то от качества вашего заголовка зависит будут люди читать текст или нет то есть если его не прочитает никто то соответственно результатов от вашего текста будет 0. важнейшее качество заголовка Именно продающего, для продающего текста, чтобы он заставлял людей прочитать ваш текст дальше. Первое это интерес к самому себе. Основано на выгодах для читателя и предлагают то, что читатели хотят очень хотят получить. То есть самое такое вот желание читателя. Например, совет женам, чьи мужья не могут заработать достаточно денег или как сократить расходы на отопление. Или вот пример заголовок, как раз хорошо подходящий для тренинга по изменам. Три способа сохранить брак. Казалось бы, вот простой такой вот заголовок, но он решает, именно четко попадает в целевую аудиторию. Он показывает, что есть проблемы, и как, какие-то есть способы, которые позволяют решить эти проблемы. Соответственно, вызыва, вызывается любопытство. Вот как раз любопытство это следующий пункт, который важный. Один из вариантов, который позволяет повысить читабельность вашего продающего текста, например, потеря на 50 тысяч долларов. То есть, в общем то какой-то любопытно у людей, у людей появляется вот любопытство, что ж это, где кто потерял, может быть за это дает какой-то бонус, можно найти, то есть или вариант, как дальше имя звезды удается сохранить молодость, то есть как какому-то там известному человеку удается сохранить молодость, какие способы, ну, в общем-то это классические заголовки желтой прессы. следующий вариант это новость заголовок новость очень часто используется в различных журналах например открытие новый способ омоложения доступный каждому новость у нас в то же время несет какой то информационный вот, фактор любопытность любопытство либо же явно какой то там изобретено средство для омоложения, например. Новое средство для омоложения. Что касается заголовков, я рекомендую вам книжку Во-первых Дэна Кэрне, есть по продающим текстам, я вам потом скину еще ссылки. И книжка Я даже скажу точно Так, Джон Кейпл, проверенные методы рекламы. Вот эту книжку очень советую. Сейчас я вам ссылку в чат скину. Очень советую ее приобрести. Там достаточно много вариантов, различных заголовков приведено. В принципе, во всех книгах, которые... Давайте сразу вам все книги скину. Продающее письмо. Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь максимальное число клиентов. дэн Кеннеди. Ссылку кидаю в чат. Там много внимания уделено заголовкам. Так, а первая была ссылка, наверное, без оšteти пены. Добавите, сбросите себе в... в, в, в веб я думаю должна открыться страничка Джозеф Шугерман очень хорошая у него книжка по копирайтингу искусство создания рекламных посланий справочник выдающегося американского копирайтера ссылку кидаю в чат и последняя книга гипнотические рекламные тексты как искушать и убеждать клиентов одними словами, Джо Виталии. Ну, честно говоря, на меня она двоякое впечатление произвела эта книжка. Возможно, именно из-за специфики перевода на русский язык. Там много достаточно интересных вещей, но сами тексты, видимо, ввиду перевода не особо сильно меня лично цепляли. Ну, не знаю. Возможно, там есть много фишек, которые тоже полезно знать. Вот четыре основных книжки, которые я рекомендую вам по копирайтингу. Еще рекомендую блок Павла Давыдова Artlogus. У него много интересных продуктов. Фактически, если вот смотреть историю развития нашего рунет интернет бизнеса, то именно у Павла отмечается самые глубокие знания именно по копирайтингу. И они, если так вот копнуть глубоко, то уже на тот период, когда основные только начинали, у него уже были знания по многим западным авторам. Он много очень вещей давал и сейчас дает именно из на основе западного западных проработок. То есть очень по книгам сейчас. Я потом в самом конце еще раз их повторю. Ссылки я сбросил, можно будет. Я их еще дам заданиям вы задание приложениям, то есть сейчас я просто вам ссылки сбросил чтобы ознакомиться предварительно. Итак, по следующий пункт важной заголовки один из вариантов это быстрый и легкий способ чего-либо достичь. Например, через две недели вы будете выглядеть моложе на 10 лет. То есть люди какая-то проблема, которая решается и как бы так появляется в людей желание прочитать и посмотреть. но насколько если смотреть опыт западных маркетологов вот один из самых известных это Дэвид гилви как раз в книге Шугермана упоминалось по моему Информация про его продающее письмо, одно из самое известное. Это когда он написал, писал для Роус-Росса продающий текст. И вот заголовок был. При скорости в 60 миль в час самый громкий звук в новом Rolls-Royce Рос производит электрические часы. Так вот, этот вот заголовок, судя по рассказам, Дэвид Агилви переписывал 104 варианта. То есть вот этот самый самый максимальную отдачу дал. Но я хочу сказать конкретно про Агилви. Он вот есть в интернете его видео, где он говорит, что интернет он занимался маркетингом еще до появления интернета. У него было свое собственное рекламное агентство. И вот появление интернета дала возможность получать напрямую обратную связь очень быстро это я все к тому что текущий момент на текущий момент контекстная реклама нам дает возможность очень быстро тестировать различные варианты наших маркетинговых сообщений которые мы хотим достичь доставить клиентам Раньше для этого требовались месяцы, даже годы. То есть, например, публиковалась какая-то статья в газете, анализировалась в одних газетах одна, один вариант, в других другой вариант, потом собиралась статистика, все это собирал, обрабатывалось вручную. Сейчас мы буквально за неделю-две можем получить аналогичные результаты, причем очень достаточно высокого качества по отдаче. И при помощи вот именно контекстной рекламы позволяет она Функция не только приводить клиентов, а именно тестировать обратную связь, насколько хорошо ваши потенциальные клиенты реагируют на то, что вы им предлагаете. Дальше по структуре самого продающего текста. Первый абзац ⁇ это втягивание в текст. Как правило, есть два варианта построения самого первого абзаца очень важно, чтобы человеку было интересно читать. Первый вариант это негативный, то есть от проблемы, и второй вариант это позитивный. Например, что получить сколько заработает или как человеку станет хорошо. но ну, обычная структура, типовая структура продающего текста: pain, мо pain, solution. По-русски это боль, еще больше, больше, более и решение. То есть описываем какую-то проблему, потом втираем соль в рану то есть усиливаем проблему а дальше описываем решение этой проблемы возможное решение и приводим человека к пониманию того что наше какое то предложение оно позволяет в дальнейшем решить эту проблему но это уже глобально по всему глобально по всему продающему тексту вот, данная структура рассматривается или размазанная смотреть самое вот главное втянуть вот тут Именно по линейке должно четко. То есть, человек начал прочитал заголовок, дальше прочитал первый абзац, вот первые вот пару фраз они должны его зацепить так, чтобы все вот как по накатанной горке. Читалось, читалось беспрерывно. А дальше мы не зря описывали список характеристик и выгод. Я одно из заданий было, фактически, дальнейшая. Продающие письмо должно содержать именно описание через призму преимуществ и выгод, которые вы себе поставили. То есть вы взяли продукт, для продукта описали таблицу. Чем больше вы написали этих характеристик выгод, тем лучше. То есть каждая какая-то мелочь вашего продукта должна быть описана с точки зрения выгоды. И дальше мы делаем по шаблону. То есть есть специальная формула. Берем выгода. Сейчас я вам скину даже так шаблон. Придется выгода за счет такого-то свойства или характеристики. Или второй вариант шаблона это выгода достигается с помощью свойств или характеристики. Вот такой вариант. Или еще вариант благодаря такому-то свойству или характеристике получаем такую-то выгоду. Фактически вот ту таблицу, которую вы создали свойства выгода, то есть свойство характеристика выгода мы переписываем теперь, каким образом данные свойства можно предоставить. И это реально описывается лучше всего как булиты. Но вот если опять же рассматривать Павла Давыдова, его рекомендации фактически, любое предложение может быть выступать именно как булит. Причем интересный момент, что вот из всех характеристик и выгод мы выбираем самое-самое-самое, что бьет в проблему клиента или в незаинтересованность. И на его основе создаем лучше всего создавать именно заголовок. Заголовок вашего продающего текста. Пример построение. Например, вот для моего продукта: дано исходное содержание. а сплит тест что он дает? Благодаря бы плей тестам повышается конверсия продающих страниц. И третий пункт по формуле, то есть есть дано, получаем, добавляем вот это вот по нашей формуле, добавляем в нее эмоции, то есть что-то такое, чтобы цепляло, то есть не сухо говорилось. Вот в данном случае благодаря абс-плей-тестов, благодаря характеристике делается то-то то-то. То есть благодаря бы сплит тестам повышается конверсия продающих страниц. А если еще переписать более развернуто добавляя эмоции это будет звучать примерно так наша статистика показывает что обычно без дополнительных затрат всего за неделю применение обеспечить теста удается повысить продажи на 4 процента вы просто переворачиваете ваши вот и формируете таким образом понятные клиенту предложение которые являются ключевыми составляющими вашего продающего текста или пример еще неплохой, например дано исходные данные 16 гигабайт для MP3 плеера то есть это оперативная память встроенная. Получаем благодаря встроенной памяти в 16 гигабайт вы можете слушать музыку без остановки в течение месяца. А если теперь добавить эмоции, то мы получим еще более интересный для для клиента вариант. Например, не беспокойтесь о том, о том, что в отпуске вам надоест слушать одни и те же песни. Вы можете взять всю свою коллекцию с собой, ведь в этом mp3-плееры встроен 16 гигабайт памяти. То есть человеку неважно, по это вот эта вот характеристика, ему надо конечная польза, какая, конечная выгода. ее надо так вот разукрасить, так объяснить человеку. Люди, например, вот этот вот технический момент, гигабайты, они не понимают, а вы должны им показать, что конкретно это означает. И говорить на языке клиента, его терминами, и как можно проще. То есть старайтесь все термины технические, если ваши клиенты не понимают их, то либо же их расшифровывать, либо же как-то перефразировать, чтобы людям было понятно. В данном случае понятно, что это память. Чем больше этой памяти будет, тем больше песен влазит на этот mp3 плеер выгода который получит клиент следующий элемент составляющая нашего продающего текста это после того как мы все вот эти выгоды прописали вам надо как э, сформировать доверие в общем то составляющие блоки на самом деле в тексте они могут варьироваться меняться местами экспериментировать надо но обычно факторы повышения доверия они либо же размазываются частично по тексту либо же к концу то есть вам надо не нейтрализовать скептицизм клиента например показав чем конкретно вы отличаетесь от ваших конкурентов что такого есть уникального что вас выгодно отличает от других и что покупать надо именно у вас хорошим фактором повышения доверия являются отзывы. Отзывы от ваших клиентов, отзывы о других ваших продуктах. Если продукт новый, например, вот на этот тренинг я давал отзывы с предыдущих моих тренингов, потому что на него еще не было отзывов. Общие отзывы, лично о вас, как, например, ну в данном случае как о тренере, то есть есть отзывы о моей работе, о вашей работе. То есть собирайте постоянно собирайте отзывы. Есть хорошие примеры, опять же, из этих книжек по копирайтингу про отзывы. Когда в офис к одному из маркетологов приходил клиент, специально ставилась коробка с отзывами, с вырезками из всяких газет, ставилась коробка, и человек, якобы получалось так, что он по какой-то причине специально уходил из, из кабинета, оставляя человека, то есть потенциального клиента одного один на один, и перед ним стояла эта коробка, и видно было большое количество этих отзывов. То есть не любопытство, оно показ, ну, человек просто из любопытства интересуется, что ж там такое, люди написали. И соответственно, когда возвращался этот человек, продавец, грубо говоря, то коэффициент доверия, уровень доверия у клиента уже гораздо выше, когда он видит, что целая коробка, большая коробка, набитая информацией, отзывами клиентов. Но ну, опять же, если посмотреть варианты, например, у дантистов, если вы обращали внимание, как правило, в комнате ожидания есть, и в ней висят на стене различные сертификаты, какие-то там проходили тренинги какие-то вот это вот все повышает доверие еще один хороший способ это экспертные обзоры можно даже нанимать кого-то кто бы специально делал статьи которые например делают обзор нескольких продуктов аналогичных вашему ну, в частности программное обеспечение часто такое делается то есть делается заказная статья на какую-то тематику например и обзор нескольких продуктов и хорошие отрицательные стороны в конце концов один из продуктов выводится на самые интересные и угадать чей этот продукт то есть естественно конечно это ваш то есть, как бы так прямую прямй рекламы нет получается все три конкурента там показываются но в то же время цель статьи показать вашу ваш продукт лицом показать его преимущества в то же время недостатки как правило есть какие-то недостатки. У любого продукта, у любого услуги всегда есть недостатки. И многие стараются их прятать. Не всегда это хорошо делать, потому что рано или поздно они бывают скрываются. Ну вот пример, опять же, у Шугермана в книжке было про продажу радиаторы то есть такой нагревательный прибор. Надо было продать, но суть в том, что он этот прибор, он был внешне неказист, такой некрасивый какой-то агрегат непонятной формы, и как раз на, на этом недостатке строилось его позиционирование как вам, как в русском анекдоте вам шашечки или ехать, то есть он был был так спозиционирован, что несмотря на то, что как он неказист, не казист не такой некрасивый, но он за такие небольшие деньги позволяет обогреть то есть там экономия какой-то там был автоматическая система поддержания температуры то есть по качеству он превосходил гораздо другие аналогичные более красивые образцы. то есть точно так же и вы если у вас какие-то недостатки есть, чего-то у вас не хватает, то это можно всегда повернуть и демонстрировать как достоинство. Есть, ну, и награды, и сертификаты, ваши регалии, могут быть фото со звездами в вашей тематике, или же если вы у кого-то учитесь, ваши там кучи действительно, если они, например, дорогой известный человек, то этим тоже можно позиционироваться как... Фактор повышения доверия к вам, как специалист, к специалисту. Вот как раз сегодня на Хабракабре был анекдот интересный в тему. Оказывается, выбирать технику по параметрам гораздо сложнее, чем по принципу ух ты, розовый! Ну, это так вот к теме немножко. Юмора. то есть вообще на самом деле получается, с психология наших потенциальных клиентов достаточно тяжело понять, изучать НАТО, но бывает, несмотря на все, что вам кажется, люди реагируют совершенно не так. Следующий пункт, что нам надо продать, то есть мы первым пунктом это продаем сам товар или услугу, а дальше мы продаем цену на этот товар. Вам здесь важно показать, что это ценность вашего продукта в глазах клиента. Если ваша цена, например, низкая, то это надо объяснить, почему она низкая. Например, сказав, что скидка, например, в 10% уже включена в стоимость продукта, поэтому он дешевле других. Надо акцентрировать на это внимание. Или, например, объяснять возврат инвестиций. Вот у меня в одном из продающих текстов на мою программу для кабельного телевидения был пример возврата денег в оборот за счет снижения затрат за счет неплательщиков. Я вам сейчас скину в чат описание проблемы, чтобы было более понятно. Или давайте даже не в чат сюда. Так. Так, проблема. Есть фирма, которая оказывает услуги кабельного телевидения. Фирма оказывает абонентские услуги по 4 доллара в месяц. При количестве абонентов 10 тысяч абонентов ежемесячно. Затраты на все все операции примерно 3 доллара в месяц с абонентом. Соответственно, чистая прибыль получается 1 доллар. И грубо получается на фирму, что общая прибыль на 10 тысяч сейчас клиентов 10 тысяч долларов, но проблема в том, что постоянно существует задолженность по абонентам, то есть люди не вовремя платят деньги, а за счет того, что в среднем 20 процентов клиентов не платят деньги, у нас все время зависает сумма порядка 8 тысяч долларов. И эту сумму фирма не может использовать. То есть получается, все время люди не доплачивают деньги, и эта сумма переходит из месяца в месяц. Реально, вот это вот зависшая сумма. Они, ну как, по обороты не пустишь, оборудование не купишь, людей персонал не наймешь. Но это еще не все. Дело в том, что есть еще инфляция. Вот средний уровень инфляции у нас в Белоруссии. Был на тот период 13,5 процентов, и простой математический расчет показывает, что за год потери составляют 12 960 долларов, что в месяц составляет 1080 долларов. Казалось бы, вот никакая никакой зависимости. И как я позиционировал вот эту вот проблему, описывая решение с использованием моей программы сейчас я вам скину то есть программа далее фирма, фри, далее фирма приобрела программу учета абонентов, которая через несколько месяцев позволила свести среднюю задолженность до двух трех процентов то есть изначально изначально было 20 примерно процентов соответственно подвисающая сумма снизилась до примерно 1200 долларов и потери от инфляции соответственно снижается до 162 долларов в месяц. Итак, в итоге программа позволила снизить ежемесячные потери на нее, на нее использование в 918 долларов в месяц. И, соответственно, и затраты на приобретение программы окупились буквально за пару месяцев. Ну, Естественно, что программа делает еще не, не только экономить деньги, там удобство эксплуатации, то есть куча-куча есть всяких бенефитов. То есть это, точно так же и вы можете найти в своих продуктах возможность, как использовать ваши продукты, какой, какие бонусы, как могут вернуть, какие плюсы дают вашим клиентам, ваши продукты. Либо же заработать больше денег, либо же сэкономить денег. Причем обычно лучше работать именно факт не экономии, а заработать. Дальше фактор продажи цены – это сравнение цен. Например, сравнение с аналогами. Тут надо показывать, насколько ваше решение выгоднее альтернативных решений. Ну вот для тренингов обычно приводится сравнение либо же заказать каким-то исполнителем на сторону какой-то фирме, либо же купить тренинг, обучиться, либо же обучить своих сотрудников и своими силами использовать. То есть обычно вот соотношение цен получается разовая услуга э, агентства, которое выполняет те же операции, ну, грубо раскрутка сайта, например, стоимость услуг. Там на какую-то операцию ну, 20 тысяч российских рублей в месяц. Соответственно, тренинг стоит примерно такой порядок. Но за счет того, что на тренинге люди могут обучиться этим навыкам, в дальнейшем фактически получается экономия. Следующее это сравнение с регулярными тратами. Ну, например, нерегулярные. Яркий пример это сравнение цены за курс за какой-то мультимедийный курс э, по цене печати визиток. То есть обычно берется там, например, пачка визиток 100 штук. Вот сколько они там стоят заказать дизайн напечатать упаковку. Ну, долларов 30 стоит 30-50, если смотря какой на какого, какого качества. Соответственно, обычно в противопоставление ставится, что, мол, печать визиток, она достаточно недорого и ваш продукт за эти же деньги. Либо же идет сравнение с, с заправкой стоимости бака бензина. Или, наоборот, какие-то сильно отличающиеся вещи, например, шикарный отдых на море. В каком-то отеле, супер отеле, по цене комнаты в коммуналке. Ну, тут соотношение сравнение цен у людей просто психологически идет срабатывание щелчок в мозгу. Еще как сравнение высокой цены, но низкой раздержки. Например, купив новую иномарку, это будет достаточно дорого, но за счет ее эксплуатационных свойств вы не будете тратиться на ремонт в течение нескольких лет фактически как раз вот на эти издержки на ремонт идет сравнить сравнение по ценовой то есть бонусы получаете бонус в том что вы не тратите денег дополнительный или при покупке стиральной машины вы экономите воду то есть она может и современной машины Эффективно стирать, при этом экономить воду, экономить порошок, стоимость стирки будет относительно Ну Но еще на цену, в качестве цены могут быть составляющие продукты. Вот если вы вспомните продающий текст на данный тренинг, то бонусы, одним из факторов формирования цены общей, было составляющая в нее бонусы, которые в совокупности многократно превышали цену самого тренинга. Точно так же они показывают, ну, с одной стороны, ценность самого тренинга ухудшается в этом в глазах людей, но с другой стороны вы можете за счет ну, вот и я в данном случае не совсем бонусы, а кучинга сам коучинг позиционировался как бонус основной, который по цене перебивал все остальное, потому что у вас уникальная возможность получить не не просто материалы тренинга, а Получить обратную связь, помощь в раскрутке бизнеса. И учитывая то, что обычный коучинг у меня достаточно дорогой. То есть в данном случае групповая версия сильно перепивает по соотношению цена-качества. И третий пункт, который вам надо продать в продающем вашем тексте, это причину. Причину действует прямо сейчас. То есть, не дать Человеку уйти с вашего продающего текста, не дать ему времени на размышления, потому что как только вы он ушел, в вы его потеряли. Это в интернете вероятность того, что он вернется, практически нулевая. То есть не не позволяйте ему даже задуматься, посоветоваться с супругой или с супругом. Вам надо в конце добить его. То есть в завершение должна быть та главная выгода вашего продукта, вашей услуги и призыв к действию. Купи прямо сейчас, звоните прямо сейчас. Именно подтолкнуть к действию. Это может быть вызвано используются специальные техники, например, тающая цена. Например, по такое-то число цена такая, то потом зачеркивается с такого-то периода цена такая и так далее то есть я раньше использовал такие такую технологию хорошо себя зарекомендовала ограничение по времени то есть возможность приобрести тренинг четко ограниченное время точно так же и продукт но с продуктами не со всеми этого можно сделать но в плане тренинга конечно ограниченное количество часов когда люди могут вписаться за очень вкус с очень вкусным предложением еще фактор это ограничение по количеству когда продаем какую то физическую либо же количество мест мест на тренинг например в данном случае ограничивалось именно опять же количество мер, мер мест на тренинг на каждую опцию и надо объяснять причину то есть например только сегодня и надо объяснять почему например в честь праздника всегда можно придумать какую то причину но важно чтобы эта причина была написана и люди видели неважно фактически можно всегда написать в честь того что наша фирма там исполнилось 10 лет цена ниже на 20 процентов какая то причина например. Достав, только сегодня доставка бесплатная. Хотя она на самом деле может быть у вас все время бесплатной, но просто это нигде не афишируется. А позиционироваться, что ваш продукт или услуга то всегда можно найти какой-то такой вот момент, на что можно обратить внимание ваших клиентов. Или, например, покупая сегодня, получите бесплатно то-то, то-то. Ту же доставку, например. То есть Используются, часто используются уже существующие услуги у вас. Что касается технологии написания текста, я рекомендую начинать именно с обратной стороны. То есть, вот мы написали выгоды преимуще... список преимуществ выгод. Выбрали самые самые вкусные преимущества и выгоды. Одну делаем на заголовок, а одну на добивание. где-нибудь. Либо же в первом абзаце надо как-то сформулировать эту выгоду. А дальше, то есть, мы в обратном порядке пишем. Надо очень четко, желательно, даже визуально представить себе посетителя вашего сайта, кто он, что он ищет, какую информацию он искал. Ну, опять же, с контекстной рекламы мы сразу ведем на продающую страницу, мы знаем, какую информацию он искал из поисковой оптимизации там более размыта, немножко идет трафик опять же с электронных рассылок более-менее можно целевой тоже получить то есть какую навести на статью ответьте на вопрос как вы можете ему помочь и почему он должен обратиться именно к вам а не к тысячам даже к миллионам наверно других таких людей так. что касается как же этот контент генерировать есть несколько способов самое первых полезный способ это анализировать тексты успешные тексты других каких то копирайтеров неплохо работают между прочим и западные тексты даже их Просто берем какой-то успешный текст известного копирайтера, выделяем блоки. Вот я так делал, выделяем прямо фломастером, маркером блоки в этом тексте, что за что отвечает. И по аналогии можно даже на абсолютно другую тему, но по аналогии вот этот свайпинг он позволяет то есть моделирование. Свайпинг моделировать структуру текста, как это можно сделать ну вообще свапинг это понятие когда обдирают какой то успешный продающий текст целиком или часть его в надежде получить примерно такой же отлик какой оригинал но я лично склоняюсь к тому что все таки какую то основу да можно вот оформление туда брать смотреть как оформлены блоки в какой последовательности какие зацепки применялись копирайтерами но вот именно сам текст старайтесь писать именно на основе выгод и преимуществ именно вашего продукта. То есть выцепить то, что может быть интересно вашему клиенту. Еще хороший способ, вот как раз возвращаясь к заголовку «Три способа сохранить брак». Очень неплохо делать вебинар на тему, которая решает проблемы ваших клиентов. Вот на данном случае три способа сохранить брак, это естественно как-то подразумевает, что проблему с изменами, либо же какими-то еще другими проблемами внутренних, семейных, внутренних отношений. Соответственно, можно проводить бесплатный семинар, в то же время он может быть продающим одновременно на этот, грубо говоря, много функций. Единственное, что на него тоже надо будет какой-то продающий текст, но его можно, в общем-то, продать из рассылки напрямую. То есть, если имеешь базу потенциальных клиентов, то в рассылку можно дать письмо, которое приглашает на этот бесплатный вебинар. Задача именно подготовить структуру, подготовить материал, который будет интересен людям. Опять же, туда же вставляем все наши выгоды возможности нашего продукта. То есть, фактически мы описываем, что будет на тренинге. Вот если вы посмотрите последний вебинар, который я проводил, фактически он по такой структуре же и проводился. То есть там четко прописано какие-то сравнительных поисковой оптимизации или контекстная реклама. Дальше пошла описание структуры самого тренинга, какие фишки, какие штуки, конкретно будет давать. А потом берем этот вебинар, расшифровываем его в текст. И фактически мы получаем готовую структуру, готовую рыбу для нашего продающего текста основного. И продающий текст, вот самая большая проблема, я и по себе сужу, что очень сложно его написать быстро. Поэтому никогда не откладывайте на, на потом. Как только начали... Какую-то новую тему, начинаете сразу писать продающий текст. То есть вы выделяете выгоды, все характеристики. То есть если запланировали какой-то тренинг, значит описываем его, описываем его структуру, описываем, что каждый из пунктов даст потенциальным клиентам и пишем этот текст. Причем в режиме можно писать в режиме бреда-генератор. Опять же, вот вариант, как я. Говорю, 9 минут выставляем и пишем. Просто пишем, пишем, пишем, пишем. Ну, можно не ограничивать по времени. Но важно написать этот текст, чтобы он уже был. А потом его периодически пересматривать, выделять оттуда блоки. И эти блоки уже структурировать по разным разделам нашего продающего письма, продающей страницы. То есть нужно выдержка. Потому что реально. Недели через две после того, вот написали текст, недели через две возвращаемся, читаем. И начина, уже за это время в мозг переварил, забыл то, что говорилось, читаешь, уже смотришь, что то-то-то не цепляет. Казалось бы, было интересно на момент написания, но на текущий момент уже новое видение, начинаешь это все управить Править гораздо интереснее. Самый сложный процесс это первоначально написать хороший способ вот именно вот в этот момент это включаем ну, ревью этого продающего текста вот включая внутреннюю зануду то есть берем какое то предложение прочитали начинаем ставить себе вопросы и что с того что вот это вот дает вот ставим себя на место потенциального клиента почему это меня должно заинтересовать как именно это заинтересовать еще интересный прием такой есть когда вы пишете какие то цифры Например, что продажи возрастают, например, на 20 процентов. Делаете сноску, там, звездочку ставите, и небольшими где-то в это сноска дальше по тексту указываете, что у 70% процентов, например, клиентов повторяется. То есть, если человек не достиг этих результатов, вы можете всегда сказать, что извиняйте, вы не Попадаете в эти 70%, вы не выполнили все условия. Собственно, если посмотреть вот по тренингам, которые я проводил, и даже в этом тренинге, если смотреть, очень мало кто действительно выполняет задания. То есть результаты будут только у тех, кто действительно их выполняет. Я по опыту знаю. Как только люди все делают, потому что структура тренинга достаточно четко уже выверена, он уже второй раз проводится. и Блоки отдельные блоки выдавались отдельными продуктами. Оттестировано то, что это работает, я могу гарантировать. Важно только вам, только просто повторять, просто просто повторять. Итак, и ваш ваш продавающий текст он не должен быть однообразным, вам надо встраивать какие-то крючки, которые вот, ну, во-первых при оформлении мы дальше еще пойдем отдельным кастом. То есть надо картинки, различные буллеты, рамки, поделение жирным цветом, курсивом. То есть вот эти вот элементы. Единственный элемент оформления, который мне не нравится, это подчеркивание. Когда иногда подчеркивают текст, потому что в интернете подчеркивание подразумевает гиперссылку, то есть переход на другую страницу. И ваши клиенты могут перепутать и не так понять, что вы хотели написать. Так. Ну и про копирайтерский ступор. Он фактически у всех есть. Я сколько раз убеждался вот по себе сужу. Есть, садишься, либо же не знаешь, чего писать. Вот опять же, получается, как как в институте. Все ждут, ждут, ждут. Сессии, на сессии, перед сессией за неделю все быстро делается, все учится. И всегда мысль такая приходит. В следующий раз я буду целый семестр учиться, все подготовлюсь, запросто все это сдам. И точно так же с продающими текстами, личная проблема. Мы тянем, тянем, тянем. В конце концов, надо уже сроки подгоняют а ничего не получается. И приходится работать через не хочу, вот негатив. Работа через негатив, она отражается на вашем продающем тексте. И люди это чувствуют. Поэтому не откладывайте. Всегда начинайте писать. Это не так сложно. С утра, между прочим, встать э, на полчаса тихо. тишине и написать какой-то фрагмент этого текста просто на бумаге пишите на бумаге не вот компьютер он не дает такого эффекта лучше всего писать на бумаге У меня вот тетрадки исписаны на самом деле тут достаточно много материалов которые списаны а уже потом я правлю переношу на компьютер моторика пальцами пальцы визуально как-то по-другому он все-таки воспринимается Пример продающего страницы хотел вам показать, ну вы наверняка все видели, это по ему рассылкам. Сейчас я вам скину с чат. Потом посмотрите. Реально на текущий момент не идеальная страница, но многие факторы там учтены. И как бы так неплохая конверсия у нее на текущий момент. По литературе. Из рекомендованной литературы, еще раз повторяю, первое это Проверенные методы рекламы Джон Кейплс. Вторая книжка Искусство создания рекламных посланий справочник выдающегося американского копирайтера Джузеф Шугерман. Книжка Дэна Кеннеди продающие письмо. Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь максимальное число клиентов. И четвертое гневтонтические рекламные тексты. Как искушать и убеждать клиентов одними словами. Джо Виталий. Вот это вот четыре базовых книжки по копирайтингу, которые я рекомендую иметь. Особенно вот проверенные методы рекламы. Я вот ее недавно купил. Хоть она достаточно дорогая, в принципе, они многие из них дорогие, но стоящие книжки. По заголовкам я вам еще, наверное, скину отдельно потом в приложение шаблонов, какие бы бывают заголовки, где-то у меня были. На сегодня, что мы сегодня рассмотрели? Это первое, это структуру продающего текста. Три продажи, которые вы должны сделать. То есть вам что надо, еще раз напоминаю. Продать сам товар, это примерно 80% процентов вашего текста. Продать цену на этот товар, это грубо 15%, процентов уделяем в тексте. И продать причину действовать прямо сейчас. Три базовых блока. И детализация, детализация я уже про нее рассказывал. Самое важное ⁇ это заголовок. Если человека не заинтересует в заголовок, он... С первой же секунды покинет вашу страницу. А учитывая, что привлечение каждого потенциального клиента сто денег, нужно стремиться захватить его внимание и не отпускать. Соответственно, для этого же мы и четко представляли профиль вашего целевого клиента. И старайтесь давить, выхватывать эмоции эмоции, переписывать вот это все как можно проще. Вот опять же, в самом начале мы пишем текст максимально большой, а когда мы делаем ревью текста, старайтесь вот этот текст ужимать. Все, что лишнее, все, что не, не интерес, ну, кажется не очень важным, не очень интересным, надо выбросить. Но в самом начале пишем по максимуму, как можно больше. Говорят, что большие, что малые тексты, кто как говорит, работают. Я сильно большие не люблю. Я завтра вам. Завтра не будет живого каста, я завтра вам дам видео, запись, которая подстегнет вас писать тексты. она немножко забегая вперед, там будет показано использование веб-визора, использование использование аналитики и по ним будет очень четко видно как люди читают ваши продающие тексты вот на сегодня задание задание урока это написать первую версию продающего текста для вашего продукта или услуги нагенерировать 10 вариантов заголовков и посмотреть парочку роликов пилим мы Сейчас вам ссылочки скину. Это ролики из западного интернета. Но ну, я ссылки опять же в задание все скину. Я вообще рекомендую вот такие ролики и вообще все продающие тексты я собираю как. Нахожу интересный текст, я себе в коллекцию его собираю. Как оформление, какие-то ключ ключ ключевые элементы. Что касается этих роликов, особенно вот этот второй, Таня, да, в общем, все. Вы обрати, обратите внимание, там всего две минуты ролик, но он, опять же, является тем же продающим текстом. Он включает все элементы, которые я сегодня описывал. И фактически разложив их по полкам, можно делать аналогичные вещи. То есть вы, когда делаете тот же вебинар, подающий, он же опять же делается по той же самой структуре продающего текста. Так, по теме копирайтинга на сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Это курс по интернет продажам. На сегодня все. До свидания.